Добро пожаловать в программу теории экспериментов. Сегодня мы проведем эксперимент под названием... А, ну да, вода вверх тормашкой. Что нам для этого при... понадобится? Мощницы обыкновенные. Стакан обыкновенный картонка обыкновенная, ну вы уже наверное догнались, тарелка тоже обыкновенная. еще нам приходится? Вода обыкновенная. Так, что мы теперь делаем? В первую очередь мы режем картонку в виде квадратика, чтобы у нас получился, ну короче вот такой квадратик ну чтобы мы его закрыли стаканчик вот так режем его вот так и чтобы накладываем там да. вот режем, режем. Режем. Режем. Режем. Туда все подебалось. Теперь что нам нужно? Нальем воду. Не обязательно докроем. Так, как мы знаем, что если мы перевернем стаканчик, выйдет вода. Мы даже проверим. Все, проверим. Но если мы Поставим сюда критонку. И как можно быстро перевернем. Переварим. Крышку дна перевернутого стакана действительно удерживает невидимая сила. Атмосферное давление. Так оно так называется. Толщина атмосферы достигает 10 тысяч километров. Воздух давит на поверхность Земли с огромной силой. Его вес сопротивляется с массой водяного столба э, высотой 10 метров. Что у нас когонка упала? Как я уже объяснил, что. Почему это произошло в течение 5 минут, оно все равно упадет. Как ни крути, и как ни жми. С вами был Мини. И сейчас на экране у вас появится где-то скидка. Наверное. До свидания.